Если эта партия будет сыграна в ничью, то будет сыграна еще одна партия. Вот обратите внимание на этот очень интересный вариант. Найдерфа. Ой, прошу прощения. Филидора. А, при таком порядке ходов, да, у белых а, есть а, интересная возможность сыграть g4. Используя тот факт, что пешка перекрыли черный а, диагональ после конь g4, конь Впадает под бой ферзя, и белые успевают отпрыгнуть на g5, пойти слон c4 и создать а, угрозу в районе пункта f7. И вновь испытывает достаточно серьезные проблемы, играющие черными. Правда, белые... Белые не торопятся. H3. Почему-то не сыграли конь G5. Но на конь G5, наверное, 0-0 наверное, бы последовало. да? Очень хотелось сыграть конь G5. Но 0-0 бы следовало. И потом H6 бы прогоняли. Прогоняли бы коня белых черный. Не торопясь играют соперники. Очень не торопятся. Как будто эта партия не по минуте, а как минимум по 5. Ах, да. Здесь стоит отметить, что это в пулю. Но с прибавлением. Уже отмечала, уже не разная. Во время сегодняшнего стрима. Поэтому... Поэтому можно подумать. С4. Слон F2. Смело. Смело побили пешку черные. 3-0. Пока уйти нельзя. Это кода кони 7. Пытаются прогнать белого ферзя черные с этой диагонали. Но вот не удается. Не уходит ферзь. Такой нехороший. Позиция с огромным перевесом у белых. Конь D4, E5. Очень хотелось сыграть. Почему-то ферзь переметнулся на другой фланг. Видимо, для того, чтобы не быть закрытым. Не почувствовать себя отрезанным от борьбы после нехода c 3 Ну, так или иначе. Так, что тут на... Внезапно выясняется, что на слон бьет 6 конь 6 не теряется фигура. Поэтому белые предпочли съесть пешку. еще одну. Ну, черные... Отыграли, отыграли одну пешку. Что ты наиграл, что я наиграл. И равный Эльшпиль у нас даже у черных, наверное, предпочтительнее, потому что кони белых как-то несколько сгруппировались неловко на королевском фланге. Но сейчас все решит точность и скорость исполнения ходов. Много коней, но они, да, пока не Конь Е4 где-то можно было бы, наверное, нанести, хотя у белых всегда промежуток конь g 7 есть. Так, одного коня не стало, но у черных тоже конь с d3 ушел. И король стремится черных на f4 и на e4. Сейчас. Такая активность у короля черных. Король e3, конь c4 бы следовала билка, поэтому не удалось прорваться черному королю через e3 на d3. И оттеснен оказался. Черный король неожиданно, и белые перехватили инициативу. Вот это. Вот это поворот. В какой-то момент казалось, что черные переигрывают соперника, а сейчас белые уверенно побеждают, проводят пешку а в ферзи и таким образом Александр вырывает Да. Фу, о боже, какая плотная катка! Поздравляю Бадура с хорошим выступлением, но. Удача улыбнулась мне в конце. Боже, блин, как он опять вот здесь начал выкручиваться. ⁇ -мо ⁇ Пойди, слон G5 обратно. Пешку зеваю. Просто такая дичь. Фигеть. А нельзя бить коня, потому что он бьет и на взятие слон D8 и держится. Все держится постоянно. Пойди обратно, слон G5. Я тоже взял тебя. Да, вообще это, это жестко капец, как было. Полная ерунда уже в конце, тут времени нету, блин. Да, повезло мне, что здесь конь д6 и всякие вилки вот эти на короля было загнать. Все уйдет. Фух. Блин, ну я последний раз в финал выигрывал арены королей, ну вот. Не знаю, сезона два назад, три назад. Причем у Хикару выиграл финал. Ой. да, блин, всего трясет. Реально валидол полный. поздравляю, было, было кошерно, как говорится, Алексей раминский